Ну такая сцена, так сказать, обыденная и бытовая, и распространенная, ну в смысле э, природы вот этого греха, да, потому что если мы вспомним мытарство блаженной Феодоры, то там э, три мытарства посвящены блудным грехам. Там, по-моему, 16, 17, 18, разные виды блудных грехов. И когда э, Блаженная Феодора дошла до этих мытарств, она э, потом вспоминала, что э, бесы удивились, во-первых, что она до тут дошла, а во-вторых, хвалились, что они больше всех э, значит, сбрасывают с этого пути восхождения в, в бездну душ. Вот на этих будных мытарствах. Поскольку вот это э, инстинкт продолжения рода, он... В, в природе человеческой живет да он можно сказать неистребим. и если ему его в русло не направлять в должное то он конечно такой все пожирающий если человек поддается этой страсти ну любая страсть в общем-то да такая но м -м, вот эта страсть вот этот грех блудный он в христианской церкви причислялся к трем смертным грехам всего три это э Блуд, убийство и предательство, отречение от Христа. То есть грехи, которые в вот первый век, они вообще там христианство даже не принимали в церковь до смерти. Ну, может, при смерти, там, там потом было смягчение дисциплины и так далее. И так далее. Но вот это, это такой тяжелый и такой распространенный грех такой распространенный что просто это и всегда это было на Земле, всегда во все времена а в египте ну по разным данным там или может быть особенно ну, языческая страна что-то от нее ждать мы с вами говорили да о храмовой проституции но у нас есть свидетельство историка геродота греческого Который вот одну историю Такую о, из, из Древнего Египта приводит о, Как раз на эту тему Там была такая ситуация Немножко пикантная Связана она была с болезнью Царя фараона Некто Ферон был сын Сесостриса Царя египетского Он значит Ослеп Причем ослеп он при таких обстоятельствах Вода в реке видимо, в Ниле, поднялась очень высоко, затопила поля. Потом поднялась буря, и река разбушевалась. Царь же в своем преступном нечести, говорят, схватил копье и метнул в реку, в самую пучину водоворота. Ну, почему нечестие? Это Нила, это божество у них. И царь, это тоже божество, фараон, но он, надо было ему знать свое место. А он вот так вот решил своей властью, так сказать, побороться. И за это он поплатился, ну, по их там легендарным вот этим... Что-то, наверное, было, но... Э, вот их объяснение такое. Тотчас же его поразил глазной недуг, и царь ослеп. Видимо, божество Нила его там поразило слепотой. И вот дальше описывается следующая история. Десять лет был он был лишен зрения, а на одиннадцатый год пришло к нему из города Бута прорицание оракула, что срок кары истек, и царь прозреет. Промыв глаза мочу и женщины Прошу прощения за такие подробности Такие медицинские Ну что делать, мы входим, анализы сдаём, всё. Вот, Которая не имела, отнош... имела отношения Только со своим мужем И не знала других мужчин И далее Сначала царь попробовал мочу Своей собственной жены Но не прозрел А затем подряд Стал пробовать мочу всех других женщин Наконец, когда наконец царь исцелился и стал вновь зрячим, то собрал всех женщин, которых подверг, подверг испытанию, кроме той, чьей мочой омывшись прозрел, в один город, теперь называемый Эрифраболос. Собрав их в этот город, царь сжег всех женщин вместе с самим городом. А ту женщину, от мочи которой он стал вновь зрячим, царь взял себе в жену. Ну, такая, конечно, такая собранная мифология, да история но по крайней мере нет дыма без огня и видимо повод был что вот этот вот целомудрия верность мужу ну а наверное верность жене она еще меньше там ценилась как как это всегда во всех народах это обычное дело но по крайней мере и многие историки говорят что женщины в египте имели большую свободу они из древних обществ наибольшие имели прав в сравнении с другими древними обществами. Они получали образование, они имели гражданские права, только не, значит, править они не имели прав. Да? Но, тем не менее, они через мужей там очень много делали. И вот такая свобода нравов мы видим, что на примере библейской истории тоже она заметна. Ну, тут много святые отцы расшу, рассуждают о, о ступенях греха, во-первых. Сказано э, сначала обратила взоры, значит, сначала вот это вот э, с, во взорах, значит, проявилась ее страсть, потом в языке, я потом сказала списанную, а потом уже в действии, потом уже схватил его. То есть, вот поступенчатая такая, поступенчатое э, впадение в страсть. И э, Иосифу здесь Некоторые говорят, что вот он 17 лет, но поскольку после этой истории он бросил в темницу, а в темницу он пробыл два года, а когда вышел из темницы ему было 30 лет, а ему 28 лет. Он взрослый, молодой, красивый мужчина, не 17-летний юноша, там некоторые как считают отрок, да? Нет, он уже взрослый, и вот он тем не менее вот так ну, целом ну 11 лет он получается да. у потифара послужил и вот и своей жизнью своей деятельностью он заработал такое отношение доброе от которого он не хочет отказываться ради вот каприза жены ну наверное психологически э, это можно понять что она э, как бы он все уже он заместил мужа то знаете в доме-то. Он все делает, всеми приказывает, на всеми руководит. Патифар, там, наверное, при царе все время. Вот. И она так чисто, наверное, по-человечески по решила уже довершить это. Как это, к сожалению, и бывает. С начальниками, с руководителями, секретарями, секретаршами. вот, То есть, это такое естественное, естественные человеческие страсти. Но вот Иосиф, он проявляет такую твердость, что не просто твердость проявляет, а золотомозг говорит, что он даже ее не разоблачает, он не обличает, он ее вот... Он не говорит, что вот это грех, да, вот... Он это говорит только в последнюю очередь. Он сначала говорит, что он запрет от господина. Во-вторых, -во значит, как я сделаю вот это великое зло? То есть он чисто на человеческих отношениях пытается ей объяснить, что ну как же он про, такую неблагодарность да, проявит. Он еврей, он нищий, он раб. Ему все дано, кроме, э, кроме госпожи. Да? И тут он вот, э, это приступит к последнюю заповедь. Это даже может запараллелить можно с Адамом и Евой в раю, да? которым все дано, от всех деревьев разрешается, но от одного дерева. Не вкушайте, да? Ну, да. И, и вот здесь что-то такое есть. Ну, что да. все дано ему, вкушай, живи, радуйся. Он мог, наверное, и жениться. Мы как видим, что он позже женится, да. Хотя у, у рабов это там было. Да, тоже женись, но ну, как что же. Вот. Ну, вот и он соблюдает. Вот Адам и Ева не устояли, а Иосиф устоял. Хотя ему было сложнее гораздо. И в конце только он приводит, что. Я согрешу пред Богом. Ну, толкователи говорят, что он выставляет чувство благодарности к Патифару, чувство, чувство чести и личного достоинства. Он говорит, нет больше меня в доме. То есть, вот это честь. Угу. А третье напоминает о супружеских обязанностях, ибо ты жена ему. И только в четвертых уже подводит, я за том говорит, потихонечку подводит уже к вы От низшего начинает, он подводит к высшему, что чувство понимание того, что Бог везде, что Бог все видит, и что приступать закон Божий не следует. Как это есть в жизнеописаниях наших подвижников, там некоторых, вот одного еродива, его блудница соблазняла, он говорит, мы пойдем со мной. Ну, она думала, что он вот на блуд ее, значит, повел куда-то. А он приводит ее на площадь и говорит, ну, давай, делай, что ты хотела сделать Он говорит, ну, как же можно, а что такое? Вот люди же вокруг. Он говорит, ну, вот ты людей стесняешься, а Бог, который видит э, все и всех, и который будет судить нас за нашу жизнь, ты его не стесняешься. Вот. Здесь, в общем-то, Иосиф тоже подводит ее к этому, но постепенно, ну, когда человек, обладаем страстью, конечно, доводы на него подавляющим большинстве случаев не действует действует но редко очень таких примеров очень немного и здесь она уже так этой страстью была увлечена что не могла остановиться и ежедневно то есть это не просто какой-то какой-то один случай до да, который он преодолел это длительное время он жил и там даже толкователи говорят она там и всяческие, видимо, какие-то, значит, добивалась помощью ухищрений, там, всякими благовониями, там, ласковыми словами, ситуацией. В общем-то, конечно, Иосиф был в такой тяжелой ситуации, но, тем не менее, он не не поддался да. на это искушение Случная, уже, когда она но это уже последний когда она увидела что ничего не помогает да. но они э, находились одни в доме он по делам сказано да, да. он вошел в дом подел э, делать дело свое а тут никого из домашних не оказалось Ну некоторые толкователи видимо еврейские опять же говорят что там ушли на праздник языческий в это время она сказалась больной, а Иосиф, поскольку был еврей, ну он вообще на языческий, поскольку он почитал Бога Единого, да, не ходил. Ну и для них он тоже был нечистый и не имел права участвовать в их значит, праздниках. И вот, значит, она воспользовалась, воспользовалась этим, якобы. Ну, неважно. главное, что вот они были одни в доме, она улучив момент, и, ну, уже женщина, как сказать, потеряла голову схватила его, одежды были легкие, никакого нижнего белья не было в то время. Нижнее белье, кстати, придумали первые в арабском мире, мусульмане. Да, уже это там средние века. А до этого все было так это. Очень натурально. Вот тем более в Египте, где жара там какие-то были, у них такие туники, там разные легкие одежды, там они их заматывались с них. И вот она схватила, у нас в текстах он сравнивается э, на Страстной Седмице, воспоминается Иосиф, в, в понедельник, по-моему, Страстной Седмице, там э, проклятая смоковница и Иосиф, вспоминается. И там он в текстах говорит, что якоже второй Адам был, Нак и не стыдился. То есть тут э, получается... Человек обнажается для, для греха, а он э, обнажился, чтобы сохранить целомудрие. И э, убегает. То есть вот э, он и не поддался на, этот, э, на эту страсть, он не, даже не смутился, что он обнаженный, там где-то будет, э, кто-то его увидит. Он, он боится греха. То есть человек вот ничего не боится, ничего кроме греха, в первую очередь. И для него... Самая страшная скорбь, самая большая беда, самое большое страдание – это грех. Как святые отцы об этом, в общем, и пишут. Ну, и мы видим от любви до ненависти один шаг, с одной стороны. С другой стороны, некоторые толкователи говорят, что, видимо, она хотела еще и себя как-то оправдать, от ну опередить Иосифа, чтобы... Он правду не сказал, вот, и она его обвинила. Ну, во-первых, так часто бывает, как, как говорят, что если мы в людях видим что-то, что-то нас раздражает, то э, святатцы говорят, смотри в себе, потому что если какой-то недостаток нас раздражает в ком-то, значит в тебе какая-то есть причина. Потому что если бы этого не было во мне, я бы не заметил это. А когда вот это как камертончик такой... Вот. И она, собственно говоря, клевещет на Иосифа. И это еще одно испытание, очень тяжелое. Вот Святые отцы говорят, что клевета – это, наверное, самое тяжелое из, искуш... из искушений. И самое большее приносит свинцов тем, кто переносит эту клевету. И как в Псалтире псал псал сказано, «Избави меня от клеветы человеческие, да сохраню заповеди твои». То есть, даже вот э, святые отцы толкуют, говорят, что, смотрите, даже клевета от сохранения заповедей, она, так сказать, человека удаляет. Вот. И, э, ну и вот эта женщина, жена Патифара, кричит. Э, видимо, кто-то там был поблизости, может быть, кто-то пришел в это время во двор. И сразу она изощренно начинает... Э, так действовать, речь вести, потому что она не только обвиняет, что он пытался насилие совершить, но она как бы обобщает себя со всеми домочадцами, говорит, посмотрите, он привел, смотрите, на Патифара получается, он привел. Да кто привел-то? Патифар же привел. Сразу же на, на, на мужа робщица. То есть, понимаете, попыталась изменить обвинила сразу неудавшегося любовника и муж. Лучшая защита нападения. <свят> да. То есть, у нее не получилось согрешить. Значит, кто виноват? Муж, потому что он привел человека, который э, над нами ругается. Он привел к нам еврея, вот этого недостойного, нечистого, ругаться над нами. Ну, ругаться над нами почему? Ну Вот он, значит, якобы хотел совершить насилие, а над всеми же он начальник. Она тоже вызывает каким? взывает. Да, он же, вот, смотри, какой из грязи в князи он над нами тут вот то есть она наверное там знала кому обращается и какие то на какие рычаги это надавить вот он услышал услышав что я поняла вопль закричал оставил одежду и побежал выбежал он то есть ну так то конечно логически на ее стороне да она госпожа какой-то раб пусть там начальник, но он все равно раб, его можно продать, вот как у нас там тоже на Руси были крепостные, там какие-нибудь артисты, скрипачи, музыканты, yeah. да и там или какие-нибудь ремесленники, там даже можно сказать уже почти ученые, а их можно было продать и вот их, конечно, ценили, высоко, но все равно вот так. И, конечно, естественно, что она за собой знает силу. И оставляет одежду у себя до прихода господина дом Свод.